Сергей Вячеславович, ну вот вы сказали, что зверь вбился в горло человечеству. Что это за зверь такой? Нет, это, этот, зверь, этот зверь создан системой транснациональных корпораций, которые на сегодняшний момент владеют практически всем промышленным потенциалом на планете Земля и практически всем финансовым потенциалом на планете Земля. Все... Центробанки управляются через эти структуры. Если вы наберете в интернете мировое правительство, структуры мирового правительства, вы увидите эти структуры. Туда входят и такие структуры, как Всемирная организация здравоохранения, и различные банковские структуры, наднациональные, и множество-множество различных организаций, которые находятся либо на, одном, на одной линии управления с организацией объединенных наций, либо выше нее. Вся эта структура хорошо, так сказать, уже прорисована, она давно известна. Много лет меня просили описать, каким образом осуществляется правление человеческим сообществом в, вот, в нынешних условиях. Такой документ был мною выпущен, он называется «Объединенное послание». Там на 72 страницах, 72 страницы это с приложениями, наш значит, диктор зачитала только первую часть этого объединенного послания, потому что если зачитать полностью, это получится очень длинный э, видео, так сказать, ряд. Поэтому она зачитала только основную часть этого объединенного послания. Там еще есть большое количество приложений. Если вы познакомитесь с этим текстом, который изложен на 72 страницах, мы значит, вот вместе с Валерием Семеновичем Рыжовым очень долго и упорно так сказать, работали над этим документом. Постарались в максимально сжатой форме описать все тенденции, которые существуют на планете Земля. И все механизмы управления, которые созданы за последние сотни лет на планете Земля, там они приведены во всей красе. Там и принципы иллюминатов, там и манифест банкиров, там и небезызвестные протоколы сионских мудрецов и так далее. Если вы познакомитесь с, этими документ, с этим документом целиком, внимательно его изучите, вы поймете, каким образом управляется человеческое сообщество, какие принципы внедряются для того, чтобы это управление было максимально эффективным. Там, в частности, говорится о том, что необходимо добиться, чтобы мнение большинства стало превалирующим на планете Земля. Эти, э, э, эти так сказать, постулаты были озвучены. Вот, на сегодняшний момент под видом так называемой демократии у нас мнение большинства превалирует. Но, как вы понимаете, большинство всегда ошибается. Именно по этой причине значит, на всей земле введена система управления, которая называется демократия. То есть, огромное количество людей, которые никогда не сталкивались с системой управления, почему-то голосуют за ту или иную систему управления, вообще не представляя, как это работает. И вот мы пришли к тому, к чему пришли. То есть, нам постепенно навязывали те или иные мысли, эти мысли завладели массами, все знают, что переход из состояния А в состояние Б происходит при помощи революции. На самом деле никаких революций никогда в природе не случалось, все революции были ничем иным, как специальными операциями, вот, которые проходили как на нашей территории, так и на различных территориях вне территории нашей страны. Да, друзья, связь прерывается, зависает. Пообщаться с Сергеем Вячеславовичем в режиме без, без картинки. Но мы продолжим. Сергей Вячеславович, вы нарисовали такую безрадостную картину о том, что мы уже находимся фактически в концлагере, против нас используют биологическое оружие. Каждый день ограничивают во всех на, на всех направлениях наши права, и, как людей. Ситуация, конечно, такая печальная. Понятно, что вы считаете, что выход из этой ситуации – восстановление органов управления Советского Союза. Но я так посмотрю, вот эти вот все бесы, которые все это делают, они как-то даже и не боятся этого восстановления, они как-то даже не, не собираются сдавать свои позиции. Как вы думаете, почему это происходит и, и ч, с чем это связано? Ну, Во-первых, во они боятся восстановления Советского Союза, как кары небесной, по одной простой причине. При восстановлении Советского Союза все, кто совершал преступления на его территории за последние 30 лет, будут отвечать перед соответствующими органами и структурами Советского Союза. Это первое. Второе. Значит, ситуация развивается достаточно медленно по восстановлению Советского Союза. И это связано с тем, что большое количество провокаторов, связанных с, со спецслужбами, как Российской Федерации, так и иностранных спецслужб, действуют на территории, на всей территории СССР, создавая ложные направления движения Таких, так сказать, структур очень много. Управляются они внешними силами. Например, на 9 мая моих знакомых вот, арестовывали иностранные офицеры, помещали их в автозаки в городе Москве и там предъявляли им соответствующие там, претензии за то, что они пытались там, возложить цветы к различным памятникам, которые связаны с Великой Отечественной войной. Это для нас объективная реальность. С 1991 -го года здесь хозяйничают транснациональные корпорации в виде своих агентов, прошедших специальную подготовку в различных структурах. Неплохо говорят по-русски. Лучше всего разговаривают по-русски выходцы с территории Израиля, потому что там, как известно, каждый четвертый житель Израиля это выходец с территории нашей страны. Поэтому офицеры, хорошо подготовленные определенным образом, действуют на нашей территории, как с территории Израиля, так и с территории других стран. Просто иностранцев в совершенстве владеющих русским языком, да еще в невысоких офицерских чинах достаточно мало. Ну, они широко и успешно применяются. Например, эти люди широко применялись в момент, когда у нас расстреливали парламент в 1993 году. Такие же люди применялись в 2014 году во время Майдана на Украине. Это так называемые неизвестные снайперы, которые расстреливали людей с обоих сторон для того, чтобы зажечь там пожар братоубийственной войны. Как вы помните, на территории города Москва было убито в 1993 году большое количество людей. Ручные средства массовой информации выдали этот процесс убийства огромного количества людей на территории города Москвы за некую борьбу, за какую-то демократию, Хотя всем было очевидно, что Борис Николаевич Ельцин, находящийся в это время в американском посольстве, совершал страшное воинское преступление, пользовал вооруженные силы, и так и иностранные, против коренного населения. И все это, все это происходит на наших глазах, но э, почему-то, по какой-то причине, значит, люди пока еще недостаточно охотно идут в органы и структуры, Союза ССР, хотя за последнее время мы получили огромный всплеск желающих э, работать в Союзе ССР, и на сегодняшний момент к нам поступает от 100 до 200 заявок в день с просьбой э, там, взять на какую-либо должность, э, получить там какой-либо документ, который нужен людям для того, чтобы действовать вот, на оккупированных территориях. Мария, вы меня слышите? Да, да, я слышу, Сергей да. Вячеславович. Вот, смотрите, для того, чтобы внести ясность в это, потому что ситуация действительно накаляется с каждым днем, давайте мы с вами сейчас немножечко внесем ясность. А именно, я бы хотела, чтобы вы внесли ясность в такие вопросы. Значит, чем отличается СССР в естественном праве от СССР в римском праве? Значит, вы заявлены в поле естественного права, я об этом говорю давно, и вы написали это 10 лет назад. Вот первый вопрос, коротенько. Значит, я знаю приблизительно ответ на это вопросы, но люди хотят от вас услышать вот эти ответы. Значит, первое. Кем управляется СССР в поле естественного права? Кто там? Цари, короли, суверены. Кто? Кем управляется страна, более естественного права. Мария, значит, СССР, речь об СССР в римском праве сейчас вообще не идет. Те заявления, которые я сделал в 2010 году, как вы знаете, привязывают нас к всем видам естественного права, начиная от мультивселенных и кончая каждым человеком, который живет на планете Земля. Естественное право отличается от всяких других видов права, в том числе от того, про которое вы упомянули, римского права, которого в природе на самом деле не существует. Это навязанная иллюзия, по которой нас заставляют жить. Мы же не находимся с вами на территории Рима. Какое отношение римское право имеет к территории Советского Союза? Рим, на территории, на, на территории которого находится Ватикан, к нам никакого отношения не имеет. Это навязанная иллюзия. Нам внушают, что мы находимся под э, этой юрисдикцией. На самом деле все эти э, доводы э, легко так сказать, разваливаются, когда вы заглянете в Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Там есть хоть одно упоминание о римском праве, о приоритете римского права? Конечно же нет. Я считаю, что все разговоры по этому поводу, они провокационны. Не надо вообще об этом говорить. Этого права не существует. Оно навязано нам искусственно, через средства массовой информации. Мы говорим только о естественном праве. Естественное право на территории СССР возрождено мной в 2010 году. После моего заявления в судах всех инстанций, начиная от районного суда и кончая, Конституционным судом Российской Федерации. Как вы знаете, последний верховный главнокомандующий добровольно дезертировал со своего поста, включились вой... законы войны и военного времени, потому что все, кто находились в тот момент рядом, кто исполнял соответствующие должностные обязанности, кто был управленцем высокого ранга, кто был офицером высокого ранга, должны были по законам войны и военного времени встать на место дезертировавшего Верховного Главнокомандующего, и этим человеком мог быть любой человек, включая солдат. Вот. Поскольку из высших офицеров таких людей за 18 лет не нашлось до момента моего заявления, я сделал такое заявление, предварительно пройдя соответствующую подготовку. Как вы понимаете, для того, чтобы делать такого рода заявления и скажем так, осмысленно совершать действия на таком серьезном посту, нужно иметь очень серьезную подготовку. Эта подготовка заняла достаточно много лет. Вот. После того, как э, ситуация э, со мной лично и в окружающем пространстве, так сказать, позволила мне сделать такое заявление, я его сделал. Вот уже 10 лет мы эту работу проводим. То, что касается ситуации, которая на сегодняшний момент существует, то мною выпущен соответствующий приказ. Называется он «О приведении страны к готовности защиты от внутреннего и внешнего врага по законам войны и военного времени на всей территории СССР». В этом приказе создаются соответствующие структуры, которые связаны с управлением в условиях войны и военного времени. Если до момента введения карантина многие из нас еще сомневались, что они находятся в условиях войны и военного времени, то теперь, когда их ограничили по всем правам и свободам, которые у них были, включая, так сказать, ограничения на право работать, ограничения на передвижение, ограничения на учебу и так далее и тому подобное, то есть введены десятки и сотни ограничений на каждого человека, который находится на нашей территории, ну и на территориях других стран аналогичным образом, то, надеюсь, многие поняли, что они находятся в условиях включившегося механизма электронного концлагеря, когда практически вся Земля должна превратиться в то состояние, которое уже давным-давно испытано и приведено в действие, на, на территории так называемого уйгурского концлагеря, который находится э, в Китае. Вот. вот эта модель сейчас разворачивается в масштабе всей планеты Земля. Каждому так сказать, будет наброшена соответствующая петля на шею. И многие уже это почувствовали. Когда есть запреты на передвижение, есть запреты на производство, есть запреты на работу – и так далее, и тому подобное. На учебу, на медицинское обслуживание. Каждый на себе уже это испытал. Огромное количество людей на нашей территории и в, в других странах остались без средств существованию, потеряли свою любимую работу. Либо э, она пришла в такое состояние, что дальше э, так сказать, действовать вот в этом направлении невозможно. Мы, мы будем с вами ждать, пока эта ситуация, так сказать, коснется всех и каждого. Вот. И когда выбраться из нее будет уже практически нереально. Еще раз повторюсь, для тех, кто сомневается в том, как будут развиваться события, рекомендую посмотреть восьмисерийный сериал российского производства 2019 года, который называется «Эпидемия». В этом сериале показан идеальный сценарий развития событий, сжатый во времени. Он сейчас реализуется, реализовываться он будет поэтапно. Программа это рассчитана минимум на 14-15 лет, а возможно и даже дольше, потому что могут возникнуть всякие непредвиденные обстоятельства. При реализации таких э, гигантских программ, конечно, возможны всякие нюансы. И противная сторона, которая сейчас запустила этот механизм здесь, на планете Земля, она, естественно, имеет десятки вариантов развития этого сценария в зависимости от той или иной ситуации. Мы же понимаем, что на территории Земля существует огромное количество различных сообществ в виде стран, национальности, рас, вероисповеданий и так далее, которые имеют свои особенности менталитета, и поэтому... Ситуация может развиваться по-разному в различных регионах. И, соответственно, придется вводить коррекции. Где-то этот концлагерь удастся построить достаточно быстро ввиду, так сказать, послушности и, так сказать, <coughs> соответствующего менталитета населения. Где-то придется подавлять местное население силой. И они ко всему этому готовы. Российские, все российские силовые структуры приведены в состоянии боевой готовности. Вы, надеюсь, это видели в своем регионе, Мария? Вы видели, да, да. Вы, вы знаете о передвижениях, так сказать, военной техники и так далее? Да. да, она постоянно ездит здесь. Мы это видим каждый день. Вы видите патрули на улицах? Да. Видите, и мы их здесь видим. Вопрос, если мы находимся в условиях мирного времени, с чего вдруг у нас появились так сказать, вооруженные патрули на улице? С чего вдруг Росгвардия приведена в состоянии боевой готовности? С чего вдруг космические войска Российской Федерации и те проведены в состоянии полной боевой готовности? Это сделано с одной единственной целью. Противная сторона, которая осуществляет здесь этот план, готова к любому развитию событий, вплоть до применения ядерного оружия. Ну, если в каких-то регионах ситуация выйдет из-под контроля и придется применять и местными, так сказать, усилиями ситуацию невозможно будет переломить. Вплоть до применения ядерного оружия. И вот эти иллюзии, там, что вот все будет хорошо, вот завтра это рассосется. Я, я вас прошу, хватит вот в этих детских мечтах летать. Давайте все спустимся на грешную землю и внимательно посмотрим на ту ситуацию, которая вокруг нас. Мы теряем работу, мы теряем свои конституционные права. Мы превращаемся в послушных болванчиков, который из дома выйти не может без специального разрешения, которое он должен получить на передвижение из пункта А в пункт Б, вплоть до того, что из магазина, до магазина и обратно. Вот, кстати, вот этот, эту программу я узнал, кто разработал, этот, разговаривал с людьми, которые имеют отношение к разработке программ по передвижению, в частности, вот на территории Москвы и Московской области, связанной с QR-кодами. Она была заказана задолго до начала эпидемии. Это говорит только об одном, что раз программы, которые связаны с электронными пропусками и QR-кодами, заказываются задолго до начала эпидемии, значит, эпидемия тоже планировалась. И к моменту, когда у нас ввели так называемый карантин, система с вот, QR-кодами персональными, которые выдаются каждому гражданину, который пытается передвигаться там, на машине или пешком, она уже была готова. Вот. Правда, так сказать, вот, судя по всему, она дала определенный сбой. Ну, Понятно, когда у вас десятки миллионов лиц одновременно обращаются в систему. Ну, такая система достаточно сложная для эксплуатации. И, наверное, какие-то моменты не были учтены. Вот сейчас эти вопросы решаются, все это налаживается. И я думаю, через пару-тройку месяцев все эти вещи будут работать идеально. То есть вы на каждое, на каждое свое передвижение будете делать соответствующий запрос, вот, получать на него разрешение и ходить в магазин строго э, с бумажкой или э, так сказать, фотографией вашего QR-кода в телефоне, для того, чтобы в случае, если вас остановят, чтобы вы могли очередному там, полицейскому наряду предъявить разрешение э, от э, оккупанта о том, что вам разрешено дойти до ближайшего продовольственного магазина или рынка, или там еще куда-то, куда вам надо. Неужели вот этих средств, которые сейчас уже применены на нашей территории, недостаточно для того, чтобы наконец-то осознать, что мы находимся в ситуации полной фактической оккупации, о чем я говорю с 2010 года. Теперь эта ситуация стала очевидно настолько, что ну, не заметить ее ну, практически невозможно. Хорошо, Сергей Вячеславович, да. спасибо. Спасибо за ответ. Угу. Значит, следующий вопрос. Вот в поле естественного права, СССР в поле естественного права, там возможны трасты? Вот обязательны ли эти трасты? Вот как сейчас некоторые нас убеждают, что ой, без трастов нельзя, вот прямо жить нельзя. И люди, конечно, смотрят на все это. И задают такие вопросы, что это за структура СССР, которая нуждается в каких-то трастах. То есть люди, как сумасшедшие, должны значит, отдать право управлять кем-то, чем-то. Даже мы не знаем, чем мы, что мы должны там кому давать. То есть поле естественного права. Какие-то трасты возможно или это исключено? Мария, значит, в той э, структуре и системе, в которой мы с вами идем, значит, мы идем с вами к миру, в котором денег не будет вообще. Ой, как это? Вот так это. Ваш труд, мой труд, труд любого человека, который совершает нечто полезное для государства. Ну, например, то, что касается всех женщин. Воспитание детей является полезным и обязательным э, трудом, который совершают все женщины, находящийся на территории нашего государства. И этот труд будет оплачиваемый в виде неких условных единиц, которые у вас будут уже автоматически, так сказать, на, на вашем счету. И эта полезная работа будет учитываться как работа, а не как сидение дома. Сегодня, значит, человек, женщина, у которой несколько детей, которая сидит дома, Считается, что она, так сказать, там, безработная или там многодетная мать, ничего, ничего подобного. Она совершает очень важную работу, полезную для государства. Она кормит, поет и воспитывает своих детей и впоследствии будет воспитывать своих внуков. Все эти э, виды работ, которые сейчас не считаются работой вообще полезной, будут учитываться в Союзе СССР и однозначно так сказать, будут иметь соответствующее э, поощрение и э, все степени защиты э, со стороны государства. Вот. Ничего страшного не произойдет. Э, как... Прямо будут целовать за такое. То, э, зачем меня целовать? Дело в том, что в Объединенных Арабских Эмиратах ни одна женщина не работает, и это никак не сказывается на экономике. Да. да. Во, многих, во многих странах женщины не работают вообще. И это не приносит вообще никакого ущерба экономике. В современном уровне развития производства необходимости в том, чтобы женщины обязательно ходили на работу, нет никакой. Если у женщины есть желание, то она может, конечно, работать там в свободное время, если у нее есть к этому там, таланты, порывы и ее собственная воля. Вот, пожалуйста. Но обязательные работы для женщины не должно существовать. Ее основная функция – это, так сказать, берегиня, которая, которую она должна выполнять, находясь в своем собственном доме вот, и выполняя функции защиты своих будущих детей, их воспитания там, ну и так далее, и тому подобное. Будущих, будущих и, ныне, и ныне живущих, потому что в зависимости от возраста она может быть, так сказать, девочкой, мамой, бабушкой, прабабушкой и так далее. И каждый раз эти функции, значит, будут видоизменяться, потому что в зависимости от возраста опыт и функции будут разные. Хорошо, спасибо. Это очень хороший ответ на вопрос. Это многим женщинам будет понятно, потому что, да, женщина в первую очередь должна воспитывать своих детей, растить, воспитывать детей, а вся работа, которая там, ну, если хочет женщина, может работать, но в основном ее основная задача, конечно, дети, внуки. Спасибо. Следующий вопрос. Значит, в ролике там вот вместе с вами мы делали, и там написали, что наступает русский мир. Вот вы можете в двух словах сказать, что это за русский мир такой? Что это такое русский мир? Как это? Могу сказать в двух словах. Русский – это вселенский вот. Еще раз объясняю. Слово «русский» в словаре «Даля» трактуется как «мир, бел, свет», то есть окружающая нас Вселенная. Это и есть естественное право. Русский мир – это естественный мир, это вселенский мир, это мир, так сказать, естественного права, который имеет все приоритеты по отношению к другим видам права, которые возникают частным порядком, но вот на нашей, так сказать, планете возникло очень много вот этих частных видов права, которые противоречат естественному праву. Вот, и которые нам постоянно навязывают рассказывают о нем, что оно существует. Никакого права, кроме естественного, существовать не может. Если, если какой-либо вид права нарушает каноны естественного права, он должен быть запрещен. И де, де, действие, его, до, действие его должно быть прекращено. А всякий, кто распространяет информацию об этих видах права, это знаете, как вы живете на улице, там появилась какая-то банда, и она вам за то, что вы ходите, так сказать, на соседний базар, взнимает с вас плату. Это что, естественное право? Это право сильного, который в определенных условиях накладывает на вас дополнительные обременения и э, делает это под видом, так сказать, вашей защиты и так далее. В 90-х годах мы, так сказать, пережили эту, эту ситуацию. Вот сейчас мы ее переживаем в глобальном масштабе, когда все наши э, вооруженные силы, вот, сами того не осознавая в виде структур МВД, Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ Российской Федерации стали на сторону врага. Они стали на сторону даже своих детей. Они, они стали на сторону уничтожения своих детей. Дело в том, что им в определенный момент поступит приказ уничтожать нас. Я уже разговаривал недавно, вот на прошлой неделе я был на встрече с представителями МВД РФ меня вызывали там на очередной допрос, потому что эти вот циклы общения с ними не заканчиваются никогда. Против нас непрерывно ведутся и возникают новые уголовные дела. Ну еще бы. Мы же призываем к наведению конституционного порядка. По этой причине Российская Федерация делает все возможное, чтобы обвинить нас в том, что мы там какие-то там экстремисты, там террористы и прочие. И Конечно, тот, кто, так сказать, лишает вас работы, тот, кто лишает вас возможности учить собственных детей, тот, кто не дает вам, э, э, э, закрывает вам все перспективы, которые связаны с, с развитием, тот, естественно, является вашим благодетелем. Но надо уже, надо уже так сказать, все-таки глаза открыть и увидеть, кто есть кто. Да ну, уже вот всем так... все понятно, Сергей да. Вячеславович, всем все понятно уже. Хорошо. Спасибо. Ответили, что такое русский мир? Это Вселенский мир, это естественное право. Согласна полностью с вами здесь. Вот, пожалуйста, еще на один вопросик. Ответьте нам. Вот вы прямо на сходе, когда мы проводили сход, вы подарили народу информацию о коне, о передаче славянским родам земли Дарьи. Вот можете что-нибудь добавить, что там еще написано и когда можно будет обнародовать этот кон? Вот можете что-нибудь нам сказать такое вот секретненькое? Мария, не могу сказать секретненькое по одной простой причине. Значит, никто не готов на сегодняшний момент к этому опубликованию. Более того, если такого рода документы сейчас в оригинале вывесить, так сказать, на всеобщее обозрение, начнется братоубийственная война. Она начнется по одной простой причине что никто не понимает, о чем там написано. Никто не понимает смысл и значения изначально туда вложены И так далее, и тому подобное. Но когда-нибудь опубликуют? Однозначно это, все эти документы выйдут, так сказать, на, на поверхность, но не ранее, чем уровень осознанности людей возрастет до соответствующего уровня. Вот на сегодняшний момент значительное количество документов, той же Второй мировой войны не опубликовано. Более того, широкая публикация и обсуждение этих документов может вызвать э, серьезные национальные конфликты. Вы знаете об этом? Ну, догадываюсь. Огромное количество, Я, а, а тем более таких документов, о которых мы сейчас с вами ведем речь, Кон об управлении Дарьи, который был 13 тысяч 30 лет назад подписан. Очередной новый год наступил в день весеннего равноденствия. Я ее озвучил до весеннего равноденствия. Вот. именно в весеннее равноденствие наступает новый календарный год, а не в осеннее равноденствие. Лето. Да. На этот счет да. много Да. да. Календарное лето, да, я оговорился. Не, не год, а лето. Вот к календарное лето, потому что лето имеет в своем составе два года: новый и старый год. Года, на самом деле, имеет продолжительность примерно один 180, другой 186 дней, вот новые и старый, а лето – это, так сказать, полный цикл. И этот цикл э, заканчивается и начинается в день весеннего равноденствия. Вот это единственная точка, в которую мы можем э, скорректировать э, все наши временные показатели на планете Земля. Как вы знаете, планета Земля – обращается вокруг Солнца не за 365 дней. Там есть еще часы, минуты и секунды. И, соответственно, каждый год ошибка накапливается. В современном летоисчислении или годоисчислении это выражается в том, что у нас каждый четвертый год становится высокосным. Вот там добавляется один день. А на самом деле коррекцию надо производить каждое лето. То есть каждый раз, когда наступает день весеннего равноденствия, эта точка должна фиксироваться ну, при помощи астрономических наблюдений. И в древности так оно и было. Вводились соответствующие поправки, и точка начала нового цикла должна выставляться на всеобщее обозрение. То есть должна производиться корректировка всех регистрирующих устройств и запускаться новый цикл, который там составляет 360 5 дней и плюс там там часы минуты и секунды соответствующие и все вся эта информация является находится в открытом доступе но, но до сих пор не, не введена в оборот по одной простой причине знание этой информации приводит вас к возможности правильно осмысливать все происходящее вокруг но у вас этой возможности лишают вам намеренно, так сказать, навязывают некие календари, которые там с 31 декабря на 1 января почему-то там переходный период обозначили. Хотя в это время никаких астрономических явлений не происходит, и зарегистрировать эту точку перехода вообще невозможно. Ну и так далее, и тому подобное. И что бы вы ни делали, вы всегда ошибаетесь. Хорошо, Сергей Ачиславович, спасибо вам большое за то, что внесли некоторую ясность в события сегодняшнего дня и будущего, я благодарю вас за то, что вы уделили нам внимание. Прошу вас разрешить нам и впредь обращаться к вам за некоторыми разъяснениями по текущим событиям. На этом сегодня мы с вами закончим, попрощаемся с нашими зрителями ждем новых встреч. Мария, значит, еще давайте один вопрос еще обсудим. Значит, вот в этом приказе Который, который я уже озвучил, о приведении страны к готовности защиты от внешнего и внутреннего врага по законам войны и военного времени, есть соответствующий пункт, пункт номер 14, о комендантах и создании соответствующих комендатур. Вот мы приглашаем всех людей, которые нас видят и слышат, подавать соответствующие заявления в Главное управление кадров Союза ССР. Для того, чтобы сформировать эти комендатуры, для того, чтобы у нас были с вами системы управления на местах по законам войны и военного времени. Только в этом случае, если мы сформируем с вами жизнеспособные органы управления, только в этом случае мы сможем организованно противостоять тому бешеному зверю, который сейчас вцепился в глотку человечеству и превращает всю планету в электронный концлагерь. Если мы не будем это делать организованно и централизованно, нас всех, как маленьких котят, значит, передушат в тех маленьких регионах и организациях, на которые сейчас разделено все население. Мы должны стать единым целым, один за всех и все за одного. Каждый отвечает за всех и все отвечают за каждого. Структурироваться и другой платформы правовой, кроме платформы СССР, у нас нет. Вот вы, кстати, говорили о том, что к вам обращаются казаки, в том числе по поводу того, что надо каким-то образом организовываться. Для них существует правовая платформа, которая связана с возрождением Российской империи. В моем заявлении от 25 января 2010 года я в том числе возродил и Российскую империю, и в структуре правовой структуре Российской империи существует соответствующий комплект законов, который связан с взаимодействием казачества и структуры управления в Российской империи. Вот, это, вот, эту, вот эту структуру мы можем возродить. Вот. И все субъекты права, которые когда-либо были на нашей территории, могут существовать одновременно. Вот. Для тех, кто это не понимает, объясняю. В СССР у нас было с вами 16 юрисдикций. Вы помните это, Мария? Нет. Подробнее расскажите. Значит, у нас были конституции каждой республики в отдельности и конституция Союза СССР. И мы никаких проблем в жизни, так сказать, одновременно в 16 юрисдикциях не испытывали. По одной простой причине, что все это было с правовой точки зрения взаимоувязано, и сбалансировано. И поэтому каждый человек, находившийся на территории там, любой из союзных республик, соответственно, подчинялся там, Уголовному кодексу этой союзной республики, УК. Каждой союзной республики существовал. Существовала Конституция каждой союзной республики. И существовала Конституция СССР, которая объединяла все эти правовые поля в единую систему. Таким же образом, если мы добавим туда Конституцию, в эту же, в уже существующую конструкцию, добавим Конституцию, или правильно он называется по-русски, свод законов Российской империи 1906 года, и добавим туда еще свод законов Царства Русского, мы получим ну, два дополнительных юридических субъекта, которые будут одновременно действовать на, на территории Союза СССР Возможно, эта структура будет называться там, «Единая держава» с таким-то, таким-то названием. Это нам еще предстоит с вами решить. Это было бы прекрасно, чтобы соблюдались все законы. В условиях нынешнего правового хаоса мы уже видим, что это гибель. А нам надо, чтобы мы соблюдали все законы, и в том числе и Российской империи, и в том числе и Русского царства. Потому что там было много, конечно, ну... Такого, которое оно бы применимо было бы к нынешней ситуации. Если по казакам, они сейчас вот превратили, раз, тоже разорвали. Но на самом деле у них есть правовая основа. Я с ними разговаривала. У них есть правовая основа. У них есть грамота от Алекса, от этого, от всех царей, в том числе от Ивана Грозного. Это тоже было бы хорошо, когда бы мы соблюдали все законы. Если они готовы представить такие документы, а законы. Российской империи, связанные, так сказать, с пребыванием казачества, с его функциями там на определенных территориях, задачами и целями, они существуют, все это прописано. И мы бы могли вернуться и поставить в четкое правовое русло всю работу с казаками, с теми, кто считает себя казаком. Я еще раз повторюсь, значит, назваться кем-то и быть им, Значит, это немножко разные вещи. Очень многие называют себя офицером, но никогда не исполняют собственную воинскую присягу. Кстати, большинство современных казаков имеет присягу Союза Советских Социалистических Республик, но почему-то ее не исполняют. Мы ждем их, как в рядах Союза Советских Социалистических Республик, так и при необходимости в рядах возрожденной Российской империи, которую... В свое время, так сказать, я возродил по законам войны и военного времени. русского, Сергеевича И царство русского. Напоминаю вам, в Российской империи произошла точно такая же ситуация, как и в Союзе СССР. Верховный главнокомандующий добровольно дезертировал со своего поста. Царь Николай II добровольно сложил с себя функции соответствующие. Михаил Сергеевич Горбачев добровольно сложил с себя функцией верховного главнокомандующего. Все это делалось, так сказать, под камеру при свидетелях. Поэтому, как юридические субъекты Российской империи, Царство Русское, Союз ССР существуют, они не прекращали своего существования, никто никогда по законам, действующим на тот момент, не закрывал эти э, субъекты. И мы можем пользоваться этими э, законами, вот, кстати, которые не противоречат друг другу, а вложены друг в друга по времени, э, пользоваться в настоящее время. Вот, и соответственно те группы населения, которые э, готовы э, жить в э, юрисдикции Союза ССР, будут жить в юрисдикции Союза ССР. кто готов жить э, по, в юрисдикции э, Российской империи, будут прекрасно в жить в нем. Еще раз повторюсь, на территории Союза ССР было одновременно 16 юрисдикций. Это никому не мешало. Вы находились под юрисдикцией как Союзной Республики, так и Союза ССР одновременно. И никаких противоречий правовых это не вызывало. Если мы добавим туда еще два субъекта, и вместо 16 у нас будет, например, 18 субъектов, то это э, при определенной увязке э, правовой, этих субъектов друг с другом, это не будет вызывать никаких, так сказать, проблем и противоречий. Но, Но чтобы мы не оказались в крепостном праве, Сергей Вячеславович. Крепостное, крепостное право вводили Романовы. Романовы никогда царями не были. Просто а. это так, небольшая справочка для тех, кто является сторонником, толкателем идеи вот, того, что Романовы являются какими-то там наследниками чего-то и так далее. Еще раз объясняю, Романовы это не однородная структура, это сброд иностранных диверсантов, пришедших на нашу территорию, которых здесь при помощи продажной христианской церкви рукоположили на царство. Все правильно. Все и, правильно. И, и, и эти правильно. люди, эти люди не являются, так сказать, на, законными царями ни по роду, ни по процедурам, которые они проходили. Это был, был такой же подлог, как с Борисом Николаевичем Ельциным и всеми его последователями. Хорошо. Да. На, на этой прекрасной ноте, вот теперь точно мы с вами закончим, на, на такой прекрасной ноте. Для казаков прекрасные перспективы, для народа прекрасные перспективы. Все это не противоречит э, тому, что мы чувствуем мы испытываем. Мы народ русов, мы хотим защищать свою страну, мы хотим защищать свою землю, мы хотим быть вместе со всеми народами. Но мы хотим, чтобы нас не дурили, не обманывали и не таскали по всяким глупостям с этим римским правом и все остальное. Мы Поним. с вами заканчиваем и ждем с вами следующих встреч. Вот, и еще, еще один момент хочу озвучить, который связан с русским царством. Дело в том, что во времена русского царства на планете была единая держава. И последним управляющим этой единой державы был Иоанн Базилевс, магнум император. Перевожу на русский титул Иоанна IV. Иоан Васильевич большой император или великий император. Вот так записано в, в европейских документах его титул. И, соответственно, он был гораздо выше по своему статусу, чем любой король, который на тот момент существовал на европейской территории материка Евразии, вот, и который находился в подчинении у Ивана IV. Таким образом, мы через, через русское царство мы попадаем с вами в единую правовую систему единой державы на планете Земля, которая в бытность Ивана IV существовала и функционировала достаточно успешно. чему есть множество доказательств. Все благодарю за внимание, ждем э, разумных людей э, в структурах возрожденного Союза Советских Социалистических Республик, э, Российской Империи и Царства Русского, Каждого честного и патриотичного человека мы ждем, что он наконец-то придет и выполнит свой гражданский человеческий долг перед Отечеством. Благодарю за внимание. Благодарим вас за беседу. Надеемся и дальше будем встречаться. А сейчас прощаемся со всеми. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.